Приветствую Вас, друзья, художники-любители. Глядя на кучу тюбиков с краской, которые не используется, задумался, куда бы их применить. Те, кто следит за моими творческими экспериментами, известно, что мастихином в качестве живописи я не работаю. А использую его лишь для замеса красочных колеров. Но захотелось попробовать грубые мастихинные мазки, чтобы уничтожить побольше краски. Обидно, что не имея опыта в мастихинной живописи, я взялся за еще более сложный эксперимент. Написать «Ночной Париж». Помните анекдот? Я снова хочу в Париж. А вы там уже были? Нет, уже хотел. Так вот, я не только не был, но и даже не хотел. И стал я убивать эту краску. Вот творческая ошибка. Не писать понравившийся сюжет, занимаясь творчеством, а именно заниматься ерундой, в которой вообще не разбираюсь. Даже рассказать не о чем. Посмотрите, как все происходило и что из этого вышло. Вот на этой стадии остановился, еще раз понимая, что предмет нужно знать и изучать. Обломился мне Париж. Вернулся в Россию, и на этом грязном холсте начал другую картину, которая мне более близка. Натюрморт с селедкой. Как-то я уже писал ее с фото. Картина была подарена, и по просьбе друга повторяю ее еще раз. Сеанс первый. Было проведено два сеанса с одной и той же палитрой. Кобальт синий. Марс коричневый прозрачный, кадмий красный светлый, кадмий желтый и белил титановый. Вот картинка с составленными колерами. Составление колеров из этих цветов красок покажу во втором сеансе. Рисунок и обозначение темных мест, теневых, делался Марсом коричневым прозрачным. Подмалевок писался приблизительными цветами из этих колеров, каждый из которых разбавлялся белилами. А как известно, белилы всегда дают не только высветление цвета, но и придают ему мутность. Вот финал подмалевка. Видны расположение и формы предметов, при том, что контуры размыты. Подмалевок писался на двойнике, в котором две части домарного лака и одна льняного масла. Такая пропорция разбавителя, позволяет быстро схватиться, просохнуть, тонкому слою краски. Можно писать уже на следующий день. Сеанс 2. Снова показываю палитру, как и в первом сеансе, и кисти, которыми я работал. О составлении колеров расскажу подробнее. Марс коричневый прозрачный в смеси с кобальтом синим, получаю темную смесь. Коричневой краски больше. Она пойдет в самые темные теневые места: кувшин, корзину для лука, разделочная доска, поверхность стола. Не стихин беру кадмий красный и добавляю немного марса коричневого. Эта смесь будет использоваться в основном в раскраске глиняного кувшина в корзине, немного в поверхности стола, в полутени лука. Марс коричневый прозрачный в смеси с коблетным синим, где синего больше. Получаю самую темную смесь. Она пойдет на спинку селедки и в самые темные теневые места, например, под очертание разделочной доски. Кадми красный и желтый дают оранжевый цвет, в который для погашения яркости добавляется марс коричневый. Оранжевый колер будет красить лимон и его отрезанные дольки, а погашенный оранжевый немножко будет входить в фон и в полутень лимона. На палитре вы видите еще два коричневых цвета, забудьте о них. Это красочный плевок, который совсем не обязателен. И последний колер: желтый плюс синий получаем зеленый. Добавляю в него марс коричневый который приглушает яркость зелени. Получается такой болотный оттенок. Обратите внимание, во всех составных оттенках присутствует понемножку марса коричневого, но тем не менее, для общего колорита, он не основной. Марс коричневый, даже в чистом виде, будет залезать во все тени и оттенки, но основной колорит картины тяготеет именно к последнему, болотному колеру. Вот показываю финал данной картины. На протяжении работ, я еще буду возвращаться к этому вопросу. На разбавителе двойник, масло плюс лак, тонким слоем пишу мешковину и все темные теневые места. В светлые места ввожу зеленоватый колер. Короче, этот болотный оттенок присутствует во всех более менее светлых местах. Это такая краткосрочная картина и этюд, что и рассказывать особо нечего. Смотрите и все поймете. Селедка. Как я говорил в начале, для ее спинки используется самый темный колер – это синий плюс коричневая краска, где синий немножко больше. В полутенях соленой рыбы я использую почти все составные оттенки: и оранжевый, и зеленый, и коричневатый. В прозрачности стакана также используются все колеры. Почему так? Потому что чем светлее объект или имеет зеркальную прозрачную текстуру, тем больше этот объект будет принимать на себя весь спектр света или отражать его. Например, рюмка с водкой не только пропускает сквозь себя видимость объектов, находящихся за ней, но и как зеркало будет отражать то, что находится перед ней. Хотя предметов, которые находятся перед стопкой, мы не видим. Селедка то же самое, только в меньшей степени примет и отразит все окружение, потому что ее глинцевидность не такая, как у стекла. Называется коэффициент отражения или переломления. Хотя для краткосрочного этила не нужны умные слова, тем более в которых я не разбираюсь. Извините, захотелось поумничать. Короче, в этой работе использовались не только составленные оттенки, но и чистые краски. Например, белила в чистом виде на том же стакане с водкой, блик. Я не единожды сказал, что стопка с водкой. А кто знает, что там, может вода. Говорят, что художник, не побывавший в Венеции, или хотя бы в Париже, не художник. Вернусь к началу своего повествования. Какой Париж, нас и здесь неплохо кормят не были в Париже и нечего начинать. Столько прекрасного места, где ты родился, главное увидеть и преподнести. Кому-то и такая картина согреет душу. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.